Сегодня мы с вами разберем по ОБС, на этой неделе я обещал записать несколько форматов как можно настраивать ОБС для проектов, ну по крайней мере то что я заметил вопросах везде там в фейсбуке в ВКонтакте основные что, какие форматы пользуются успехом либо востребованы я не знаю как угодно это с презентации спикер плюс презентация либо два спикера плюс презентации и так далее сегодня мы рассмотрим как вообще это делать какие форматы презентации можно выводить в bs есть по моему три формата как это делать через ссылку через окно и через файл непосредственно который у вас открыт также разберем какие форматы презентации вообще в принципе используются какие чаще всего, какие реже всего и в принципе все покажу просто как инструмент как это выводить, как это показывать а дальше уже наверное в следующем каком-нибудь видео мы разберем где лучше располагать презентацию, где лучше ставить спикера и так далее. Вот, это уже другая тема. Поэтому сейчас мы посмотрим с вами, как, в принципе, выводятся эти данные на экран и как можно им, ими пользоваться. А у нас по презентациям, ну, из практики, которая была у нас а при работе с проектом, в основном используется pdf презентации, потому что они, их проще всего выводить на экран. Это файл, который у вас на компьютере, он выводится с помощью окна и все. Единственный нюанс этого вида презентации, то что он бывает разного по формату. То есть он может быть вертикальный, он может быть горизонтальный, он может быть в виде квадрата и так далее. То есть под это уже подстраивается ваш дизайнер, если вы хотите как-то оформить эту презентацию ну, вот, в какой-то вид. И получается, что как мы выводим PDF-ку. То есть вот у вас есть PDF-ка, вы знаете ее размер. Она там у вас горизонтальная, вертикальная или квадратная. Либо какая-то вообще другая, там, круглая. Как ваш дизайнер сделает. Все очень просто. Вы находите у себя на компьютере этот PDF-файл. Ну вот давайте у нас был проект, то есть я вот сейчас открыл PDF, она у меня горизонтальная, полномасштабная, и что я делаю в EBS? Я иду, сейчас я покажу экран, минутку. Мы в EBS идем в источники, жмем на плюсик, жмем источник у нас захват окна, когда мы PDF открываем, мы захватываем окно. И вот здесь сразу у нас должна быть, вот она Acrobat.exe, то есть это у нас программа, которая открывает PDF. Вот. И получается вот такая штука. Мы открыли PDF. Дальше мы ее обрезаем до формата, зажимаем Alt и обрезаем вот эти все ненужности. Все, у нас чистая презентация. Дальше мы ее подгоняем под экран. Ну вот, если взять например, мою рамку, да, то получается, что вот здесь. Дальше, если у вас она рамка, ну, например, то есть, вот как сейчас есть спикер и есть презентация То есть, если в таком формате, как у меня, у меня вот есть рамка Специально под такие вещи, например, да То мне надо подогнать эту презентацию под эту рамку Я захват окна опускаю вниз, чтобы она у меня была вот, видите Чтобы она меня не перегораживала Да, помните принцип слоев в источниках И чтобы она, вот сейчас видите, перегораживает рамку И мы еще ниже опускаем Так, это через чур вот так. И получается, что вот наша презентация, она четко залетела в рамку. Мы можем обрезать ненужные. Опять же, таки, ну, рамка не очень сильно прям под эту презентацию. Но, тем не менее. То есть, видите, здесь еще лишнее есть. Это если нужно обрезать. То есть, суть поняли. Мы подгоняем эту презентацию. И дальше, дальше мы просто ее щелкаем у себя на компьютере. Вот таким образом. Вот она пошла. Понятно, да? Вот все, красивенькая презентация, вы рассказываете, щелкаете, она у вас тут такая вся себя и так далее. Вот. А, это один из вариантов, как можно презентацию вывести. Это у нас pdf-ка, pdf-ку мы можем вывести либо через э, окно, как я уже говорил, да, захват окна, либо мы можем сделать захват экрана, то есть монитора, но с pdf-ками лучше делать захват окна. Потому что любое движение, которое будет у вас на экране, если вы возьмете захват экрана, оно будет, пойдет в кадр. А если вы захватите просто окно, то есть сам файл PDF, да, то у вас, вы можете, вот сейчас я ввожу мышкой по презентации, вы ее не видите, потому что показывается только файл. И, соответственно, любая другая помеха, которая может быть в течение трансляции появится на вашей презентации, она не будет, ну, она не пойдет в эфир, а потому что у вас транслируется только файл. Вот. Понятно. Это у нас презентация PDF. Закрываем. Вот сейчас я закрыл и этот файл, и у меня сразу исчезла она с монитора. Вот. Отлично. Захват окна я удаляю. Дальше. Вот мы разобрались с PDF. -кой. В принципе, с PDF работа однотипная. У вас есть PDF-файл, и меняется только формат, то есть, опять же, прямоугольный, вертикальный и квадрат. ну, в принципе, три, с которыми я, по крайней мере, сталкивался. Все, все, дальше техника только, вы ее подгоняете под ваш экран. Мы сейчас видели, как мы подогнали под рамку, то же самое, если вы не хотите, у вас нету рамки, вы хотите сделать просто на весь экран, ну, просто растягивайте на весь экран, все очень просто, вот. Как с веб-камерой. С веб-камерой у вас все достаточно тоже должно быть просто. Ну, давайте рассмотрим, вот как, как будто я уже добавил это источник устройства захвата видео. То есть на плюсик нажимаем и устройство захвата видео. Получается, что вот, вот так вот выглядит меню. Вот видите, у меня сзади хромаки, я его обрезал через другую функцию, через фильтр. Ну, вот у меня камера Logitech и мы настраиваем разрешение 1920 на 1080. Это очень важно. Почему? Потому что изначально камеру захватывает с пониженным качеством картинки. И это надо выставить вручную. А в зависимости, опять же, -таки, от той камеры, которая у вас стоит на компьютере. Вы настраиваете 1920 на 1080, FPS наибольший ставите и, в принципе, все. Больше ничего не нужно. Дальше также, вот видите, она у меня в рамочке, вы ее обрезаете, а, вот зеленая, если цветом зеленая рамка, значит здесь обрезанная часть. Все, подгоняете под себя и дальше спокойно ставите себя как спикер в любое место. Можете так сделать, можете вот так вот сделать. А, это уже в зависимости от того, как у вас настроены сцены и как вы, в принципе, хотите, чтобы ваша аудитория видела картинку у себя на мониторах. Все. Форматы. Как можно сделать презентацию? Их основных несколько. Это либо вот в таком формате, как сейчас я показал. Либо это сверху и снизу пустоты. И посередине четко есть линия презентации. И такая же линия спикера. Есть такой формат. В принципе, все. По PDF -у здесь закончили. Дальше у нас... Запомнили, да? Подытожим. PDF мы закрываем через захват окна. Можно через захват монитора, но не стоит. Лучше через захват окна. Дальше у нас есть еще такие сервисы, которые делают презентацию в онлайне. Это у нас есть такой сайт как Презы. Сейчас минутку я его найду. То есть есть сайт Слайдерс, Слайдес, с Слайдес. точка ком и Презы. Презы, скорее всего, многие из вас знают. Это такая интерактивный сайт, где можно делать онлайн. Презентация. В чем суть? Все те же самые презентации, только они не в PDF формате, а в браузере. Следовательно, сейчас минутку я покажу вам. Получается, что вот это у нас презы. Сейчас переводу берем. Это англоязычный сайт, где вы можете делать свои презентации. Здесь очень классные. Ну, тут надо заморачиваться, вот именно, чтобы здесь сделать. Ну, очень красиво получается. Но надо заморачиваться, потому что они здесь такие вот все интерактивные. Я здесь пробовал делать, но если надо что-то быстро сделать, это не ваш вариант. В чем особенность? Я сейчас вам не буду показывать, но в чем суть? Здесь делается презентация в онлайне в браузере и презентация с ссылкой появляется. То есть вы эту ссылку через источники добавляете в браузер. Есть источник браузер. Вот так он выглядит. Сейчас я вам... То есть вот источники, плюсик жмем, и здесь браузер. И вот так выглядит он. Вот сюда жмем. И получается адрес URL. Вот сюда вы вставляете адрес презентации, которую сделали в этом сайт, на этом сайте, в этом сервисе. Дальше ширина, высота вы подгоняете под то, то же самое, что вам нужно. Да, Обычно это 1920 на 1080, да, но мог, могут быть разные варианты в зависимости от того, что вам необходимо. Все очень просто. Ставите сюда ссылку вашей презентации, и она щелкается через браузер. То есть, если PDF у нас идет как файл отдельный у вас на компьютере, этот сервис, он дает ссылку в браузере, и эту ссылку вы уже через интернет щелкаете эту презентацию. Следующий сайт называется «Слайды». Вот так он выглядит. Я вот поверх сейчас сделал, так некрасиво, но ничего. Тут показать. Тоже англоязычный сайт. Видите? Да? Он попроще, чем Призы. Нам он достаточно примитивнее, чем пресса Я бы тогда даже сказал, вот. Но принцип тот же. Вы составляете презентацию в интернете через сайт и ссылку этой презентации. Через браузер загоняете себе в OBS, и ваша презентация у вас находится на экране. Достаточно, вид... ну, в принципе, вот здесь можно посмотреть, как это все делается. Здесь намного проще интерфейс, чем в презах. И, возможно, если вам надо прям быстро-быстро, и PDF-ку нет времени верстать, потому что, ну, по крайней мере, у нас в PDF-ке адресовывает дизайнер каждый лист. Вот, чтобы она была красивая. Вы можете проще сделать, да, зайти на сайт, либо сделать через PowerPoint. Вот. Опять же таки, вот этот формат через, через браузер, через ссылку в бейсе. Все очень просто тоже. Если у вас, если вы хотите попробовать через презы, либо через слайдерс, слайды сделать свою презентацию, у вас не получилось. Пишите в комментариях, мы с вами разберем, если это необходимо прям вам, прям там завтра проект, надо что-то делать, мы с вами разберемся. Здесь ничего сложного нету. Дальше у нас из серии презентации идет Google презентация. Это тоже история здесь идет у нас, как и предыдущий формат, через браузеры, только через Google Презентации. Это самый, наверное, э, распространенный сервис, он бесплатный. А сколько хочу, столько и делаю. Да, вот возьмем шаблон, здесь любой сразу первый попавшийся. И получается, что мы делаем тоже в браузере презентацию, и она у нас вот в таком формате появляется. Здесь она появляется в рабочем. Формате. что имеется в виду под рабочим форматом это мы видим ну, интерфейс который для редактуры этой презентации а сбоку слева мы видим порядок слайдов некоторые спикеры так могут ну, показывать свою презентацию это я видел очень много примеров когда именно вот так вот это делают да то есть вид видны вот эти мелкие слайды сбоку и основной слайд впереди можно, в принципе, нажать вот на «Смотреть». Вот здесь вот, вот мышку, видите, следите за мышкой. Вот «Смотреть» там кнопка. И она у вас уходит во весь экран. Вот таким образом. Здесь тоже есть техническая информация. А вот внизу, видите, вот это интерфейс технический. Вы можете... И опять же таки, вот у меня обрезан браузер. Сейчас мы его пофиксим. Вот, смотрите. видите вот... Теперь у нас презентация на весь экран и мы можем вот так вот сделать эту презентацию понятно да а внизу вот появляется техническая информация и вот так вот можно ее раз щелкать все рассказывайте щелкать вперед то есть это у нас powerpoint очень просто элегантно по весь экран стандартное разрешение 1920-1080 вот это без вот этой технической истории да если мы нажмем Escape, мы уйдем дальше в техническую историю. И здесь придется вот это все обрезать, чтобы никто это ничего не видел. Это не нужно. Вот. В принципе, вот таким образом. Через Google презентации можно делать тоже трансляцию через UBS. У нас еще есть формат похожий. Это PowerPoint. Microsoft. Microsoft. Есть Google, вот эти презентации, а есть Microsoft. Принцип тот же самый, только они находятся на компьютере, этот сервис. То есть получается, что у вас, видите, тоже техническая информация есть. Вы можете также транслировать ее. Да, То есть вот здесь вот у вас куча слайдов. И вот таким образом у вас будет это все видеть. Либо у вас есть вот здесь вот вверху шильдик. Сейчас я вам покажу. У меня обрезано здесь. сейчас. Вот как раз PowerPoint презентацию мы берем через захват окна. Потому что почему? Эта программа у нас на компьютере. Поэтому мы берем ее через захват окна. Сейчас ее найдем. Вот она. И PowerPoint нас подводит. Да? Да. Да, powerpoint не отображается вот если не отображается powerpoint тогда мы его э, как источник захвата к нам удаляем и добавляем через вот то что у нас было захват экрана пожалуйста здесь то же самое то же самое что и с гуглом вот так надо что-то другое, потому что пустой слайд не совсем понятен. давайте вот так вот сделаем так вот сделаем Видимо, и тогда у нас тоже отображалось нормально. То же самое, здесь есть кнопка презентации на весь экран, и вот она у вас вот так вот выходит. Мы листаем слайды, и все, у вас идет эта история. Но лучше через OBS, вам проще будет Google презентациями пользоваться, чем PowerPoint, он глючный стоит. А в идеале, сколько мы провели уже презентации и трансляции с презентацией, можете посмотреть пример, там в группе, кажется, есть. В основном это PDF-файлы используются. В большинстве случаев это PDF-ки. Поэтому все очень просто. Спикера, как поставить, вы тоже уже знаете. Если у вас есть веб-камера, на всех ноутбуках она есть. Если на стационарных нету, мониторах, то покупаете и ставите, и так далее. И все, у вас отлично все получается. В принципе, вот это все, что я хотел сказать по поводу презентации. То есть у нас есть формат файла PDF, у нас есть формат ссылки с сервисов, как призы и слайды. И у нас есть захват монитора. Если файл через окно не берется, тогда захват монитора. Все, у вас есть инструмент, как вывести себя, как вывести презентацию. Дальше уже как об этом... Жонглируйте экранами, жонглируйте элементами и расставляйте на своем пространстве, что будет видеть в итоге зритель, чтобы он максимально ему комфортно было это все наблюдать. Если есть вопросы, пишите в комментариях под видео. Будем разбираться, если у вас что-то не получается.